Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Скорпион на март месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты, за помощь и поддержку. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие Скорпионы, что вас ждет, какие у вас задачи, какие цели этого месяца, какие возможности к вам идут. И первая карта – это карта задач. Карты событий, настроения. Карта работы. Карта отношений. И сразу мы вытянем карту из колоды Трансерфинг реальности, которая учит нас, меняя свои мысли, свое мировоззрение, менять окружающий нас мир. Итак, первая карта Верховный Жрец. Карта который говорит о том, что вы в этом месяце можете сменить свой статус. Например, какие-то события, выйти замуж, родить ребенка, выйти на пенсию или устроиться на работу. Статус мы меняем, когда мы переходим на какую-то другую ступень, и мы начинаем играть какую-то другую роль в глазах окружающих или в глазах своих близких. Карта говорит о том, что вот эта задача месяца, да, если вам будут идти, какие-то предложения или, ну, скорее всего это будет само собой происходить, потому что ну, замуж ну, кстати, вот оно идет, предложение вы можете, кстати, на него не отреагировать, да ну, давайте по порядку сейчас закончим задачи. задачами, в общем, смена статуса, второе это традиции какие-то вашей семьи, вашей религии, возможно, кто-то в этом месяце должен Сходить в церковь, дацан, мечеть, какие-то, возможно, даты или праздники, или какие-то события наподобие крещения, венчания будут важным событием в вашей жизни. И учеба учеба, когда мы поступаем куда-то, учимся, да, получаем какие-то знания, это может быть и вуз для кого-то, для кого-то это может быть повышение аттестации, какие-то краткосрочные курсы, учеба в интернете, но это получение знаний. Если вы очень важно по этой карте соблюдать традиции рода, традиции своей, своего народа, своей национальности, своей страны, своей организации, да, соблюдать, может быть, там дисциплину. Вовремя приходить, соблюдать дресс-код. Вот такие вещи, да, нужны и, нужны и важны в этом месяце. По событиям смотрим. Четверка чаш. Карта говорит, ты сильно зациклен на себе. Ты не видишь новые возможности, новые какие-то предложения, как раз которые, может быть, несут вот смену твоего статуса. Посмотри вокруг, прислушайся к тому, что тебе предлагают люди, работодатели, окружающий мир, и возьми эти возможности. Здесь человек ему трудно угодить, потому что он как бы в своем внутреннем мире, да, он думает, мне плохо по этой карте, да, как есть такие, такая фраза, то не так свистишь, то не так летаешь все человеку не нравится потому что у него внутреннее состояние а, такого внутреннего кризиса и поэтому человек все видит через а, фильтр таких темных очков пессимистичных но в простом варианте убыттовом это может быть после праздника какой-то похмелье да, или вот состояние когда бывает у нас что нам ничего не хочется делать никого не хочется видеть а, там может быть нам не хочется есть встречаться с людьми ходить на работу ну, вот такое состояние. И эта карта приходит для того, чтобы мы э, прожили его и вышли из этого состояния, чтобы мы сами научились выходить из этого и открывать свои глаза на новые возможности, переводить задачи. этой карты – перевести внимание с себя любимого на окружающий мир, на окружающие какие-то дары Вселенной, предложения Вселенной. Сделайте этот шаг, и обязательно у вас вот этот статус сменится на более высокий, более лучший. Тройка жезлов. Карта говорит о том, что ты выйдешь из этой ситуации, и ты начнешь смотреть вот на вот эти предложения, ты начнешь оценивать ситуацию, начнешь простраивать какие-то планы, ты будешь выбирать путь, а как я приду к своей цели, к своей задаче, что мне дают вот эти возможности. Карта говорит, что нужно смело смотреть в свое будущее, последовательно добиваться своей цели. А вообще она говорит о том, что ты можешь добиться успеха, у тебя очень большие перспективы, и в этом месяце тебе покажут, да, Вселенная тебе покажет, какие у тебя... Могут быть хорошие перспективы, успешные дела. И даже в этом месяце, возможно, вы уже можете заключить какую-то сделку. Кстати, это еще забыла сказать, что это карта договоров, подписания контрактов. И вот здесь вы можете, да, оценив ситуацию, совершить какую-то сделку или, или вести пока переговоры о ней, оценивать ситуацию. И девятка жезлов говорит о том, что после того, как вы оцените, все просчитаете, вы предпримете, возможно, какие-то шаги, или вы будете просто ожидать, предложили вам, например, работу или там переезд, или новое какое-то направление. Вы подумали, оценили и ждете, да, когда вот это предложение человека или организации, которого мы это сделали, или возможности, они подойдут. В смысле, нужно будет чего-то подождать. Девятка жизлов вырабатывает терпение. Когда ты посадил семя, и ты должен подождать, когда оно вырастет. Возможно, здесь вы предпримете какие-то действия для улучшения своего будущего. И потом нужно будет подождать. По вот этой карте нужно быть осторожным в финансах, в решениях. да, Потому что здесь, конечно, предложения идут, которые ведут к смене статуса. да, Но здесь очень важно все просчитать. Продумать, не торопиться, чтобы принять именно то решение, которое приведет к улучшению. Посмотрим по работе. Восьмерка жезлов карта, когда мы чувствуем себя связанными по рукам и ногам, когда мы не можем действовать так, как мы хотим. Например, вы подчиненные, да, вы не можете принимать какие-то решения. У вас, может быть, есть какие-то мысли. Или вот, кстати, вот эта карта, четверкая чаша, она может говорить о том, что именно на работе вы себя чувствуете некомфортно, вас что-то не устраивает, и вам кажется, что я не могу ничего изменить. На самом деле можете, просто нужно идти, Вперед, искать выход из ситуации, искать пути решения. Да, у кого-то могут быть сложные обстоятельства на работе, да, у кого-то могут быть финансовые какие-то долги кредиты, и вы вынуждены работать. Может быть, вы не хотите именно на этой работе работать, но вынужден потому что у вас есть какие-то обязательства перед банками, перед людьми, и вы себя вот так чувствуете, что вот ну, ничего я с этим не могу сделать. Совет по этой карте – сними вот эту повязку, развяжись все руки. Никто не держит, да, здесь не стоит человека. Это страхи, это неуверенность в себе. Она не дает идти вперед, а надо идти, надо искать. Вам может казаться, что какой-то тупик вы, э, на работе, да, что вы не можете развиваться, у вас нету куда расти. Ну, видите, карта-то у вас смена, э, статуса. Значит, возможности вот эти вам даются. Может быть, вы боитесь да, взять на себя ответственность или а, заняться какой-то деятельностью, потому что вы боитесь, что вы не справитесь. А справитесь, потому что задача-то, видите, стоит смена статуса. А, конечно, нужно все просчитать, продумать. Конечно, нужно оценить а, ситуацию. Но, если у вас есть возможности, рассматривайте их а, по... Так, если здесь не сказала еще, что если у вас нет работы, да, и вам кажется, что вот безвыходная ситуация, вы не можете ее найти, ищите какими-то другими путями, ищите в других местах, с другими людьми, может быть, в других направлениях. И, кстати, когда у нас идут вот такие ограничения, да, если человек падает духом и опускает руки, то, конечно, вот эти повязки будут еще тоже. Конечно, здесь будут вставать еще более такие препятствия. Нужно спокойно вот анализировать ситуацию и смотреть, какие возможности, какие шансы обязательно их найдете. Карта семьи шестерка чаш очень такая хорошая карта для семьи, потому что это как раз род, это как раз семья, это дом родителей, дом родины, место родины, это люди из прошлого и это братья сестры, это однокурсники, одноклассники, встречи какие-то приятные праздники семейные, подарки, так что если у вас есть какие-то планы, не сомневайтесь, собирайте гостей, приглашайте гостей, встречайте кто, всех родственников, кто вам приезжает, общайтесь, вы получите массу приятных удовольствий, ну и возможно подарков, потому что по этой карте идут приятные вещи, да, может вы что-то купите или вам что-то подарят, то, что принесет вам радость и удовольствие. Ну и еще, это, кстати, вопросы детей могут быть, что дети могут вас порадовать, там, детский праздник, или они чего-то добились, каких-то результатов в школе, в институте, в колледже, училище. Такая очень приятная, позитивная, добрая карта, так что в семье здесь все у нас благополучно. И на изменение жизни, да, карта у нас трансерфинга, «Как можно изменить свою судьбу, меняя свое мировоззрение?» Карта 12 аркана называется ⁇ Равновесие ⁇ И карта говорит о том, что если вы находитесь в мире, в гармонии с миром, то у вас все получается легко. А для этого нужно просто держать равновесие. Когда вы завышаем, мы завышаем важность каких-то событий, каких-то результатов для себя, вот равновесие, вот гармония, да, это такая горизонтальная линия. Если мы нарушаем вот эту гармонии важности, да, для нас что-то супер важно, мы нарушаем эту гармонию и у нас вот так происходит такой вот излом вот этой линии. Тогда равновесная сила, чтобы привести все обратно в гармонию, начинает строить нам препятствия, козни. Ну это как бы не мир строит, это мы сами своей важностью создаем эти проблемы. Линию вот так изломали, вот себе гору построили. Чтобы все пришло в равновесие, нужно снизить важность и тогда все, все вот эти проблемы, они сами уйдут и все начнет получаться. Поэтому приводите себя в гармонию, дорогие скорпионы, оценивайте ситуацию, ищите выход. В доме у вас приятные события и задача месяца, смена статуса или возможно, для кого-то вот, на работе вот, обучение, да, как задача, что нужно повысить квалификацию. Или вы, если имеете большой опыт, вы сами, может быть, можете стать учителем для кого-то, но вы, может быть, думаете, я не могу, я не достоин. Но знания, если у вас много, вы можете... Итак, дорогие скорпионы, хороший месяц, прекрасный. Я желаю вам удачи, любви, процветания, чтобы все у вас получилось, чтобы все у вас, то, что вы хотите, произошло, чтобы вы встали на ступеньку выше, увидели вот эти возможности. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы как можно больше скорпионов увидела эти подсказки на месяц. И пишите комментарии, как вам отыгрывается расклад, насколько вы так себя чувствуете, как говорят эти наши карты, да? насколько вот эти события близко к вам, откликаются вам. Еще раз я желаю вам удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.